Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре проектик называется Shark Race. А, в общем, что мы здесь имеем? Многие могут подумать, что это, допустим, я запустил проект. Нет, это не я запустил проект. Просто этот проектик как бы нашел. Скоро он запустится. И как бы тематика для нас так будет близка. Как бы акулы, мощные, красивые. Здесь у нас получается будет NFT с акулами и конечно же будет игра на данном этапе уже выглядит все красиво ждем когда это все запустится в общем судя из анонса да то что здесь написано на сайте что мы имеем здесь получается бутакула вы ее собираете вы ее одеваете да там вы как-то там лепите на нее шмотки и тому подобное от этого чего она сразу становится дороже также следующий этап, это уже у нас будет игра. Не могу сейчас сказать, как это будет полноценно все выглядеть. Но на данном этапе акулы уже у меня вызывают восторг. Они мне уже очень нравятся. То есть уже выглядит все круто. По дорожной карте, что мы, ну как бы, конец ноября, да, ну как бы ждем запуска полноценного. Когда появится NFT коллекция, надеюсь я успею рвать и не одну хорошую акулу обязательно вам сразу же сниму об этом видео как бы акулы эта тема для нас интересная так в принципе ждем когда это все запустится как это все будет выглядеть как это будет все это работать также здесь как подключать кошельки и тому подобное ну вот это типа стандартная информация нам это сейчас особо не интересно. И что немаловажное, из команды вы можете увидеть, что я так понимаю, что команда разработчиков, то есть там, у них веб-дизайнеры, блокчейн-эксперты, маркетологи, SEO и тому подобное, свои фотографии они, конечно, личности не открыли, просто написали имена и поставили вот такие вот красивые, скажем так, акулки. Я думаю, эти акулки, они будут нас вылить потом в NFT, я думаю, они будут разного качества, то есть легендаре и тому подобное. Ну, как говорится, надеемся урвать самую-самую интересную. Если будут боксы с акулами, это будет вообще круто. Тогда, я думаю, если вдруг они будут эти боксы, можно будет этих боксов там, приобрести определенное количество и среди вас сделать, скажем так, небольшой конкурс розыгрыш. Ну, понятно, сразу тут. Шаркбос, Алекс это сразу же мафи мафиози какой-то. С этим ладно, разберемся. В общем, ждем, когда у нас все запустится. Сейчас вы пока на данном этапе можете только присоединиться в социальные сети через 19 дней на запуск, то есть грубо говоря, перед Новым годом. Буквально там за 2 недели до Нового года запустится данный проект. Ну, я думаю, эта тема зайдет. Я, я лично эту тему буду поддерживать, потому что. Акулы мне нравятся. А, так что пока можете залететь в Дискорд. В Дискорд них довольно-таки неплохо развит. семь с лишним тысяч человек. А, а вот а, с Твиттером пока еще не совсем все так хорошо. Но тем не менее, здесь возможно будут какие-то тоже аирдропы, анонсы, а, розыгрыш. Там вот, типа DAI, да, NFT, Gateway и тому подобное. Так что а, ссылочки я вам здесь я оставлю. Как раз и проект под, поддержите, залетайте туда. да, Но ну, и точно так же вы сможете получить какие-нибудь на самом раннем этапе, на старте проекта, можете получить какую-нибудь мощную э, NFT-шку, соответственно, которая потом может вам принести вот такую хорошую пачечку денег, как здесь. А, что у нас? Медиум. Да? Ну, это стандартная тема, что на медиуме статья есть. Так что, в общем, залетаем в проект, залетаем в Discord в Телеграм, в Твиттер, следим за новостями. Это тот проект, который запустится. Можете для себя даже поставить, там, не знаю, заметку какую-нибудь. И А лучше желательно следить за ним, там, раз в день заходить, просто почитать, может, что-то новое появится. Залетайте, смотрите, вы сможете либо поучаствовать в чем-то, либо на раннем этапе залететь и приобрести данные NFT-хи. А потом, когда начнется полномасштабная, скажем так, разворот событий у нас, Тогда вы можете заработать хорошие деньги. Не знаю, мне лично нравится, так что ссылочки будут в описании. Напишите комментарий, что вы думаете по поводу данного Shark Race Club у нас. Что у нас здесь, как вы думаете, ваше мнение. Интересно для вас это будет тема или нет. Не знаю, мне по крайней мере уже интересно. Ждем продолжения, что будет дальше. Вот этот вообще прям красавец. На этом я все, так что давайте, ребятки, всем удачи, всем профита, всем пока.